Первый объект сегодня. Двухкомнатная квартира, апартаменты. Общая площадь 34 квадратных метра. Рыночная цена 2 миллиона 437 тысяч 188 рублей. Цена покупки 1 миллион 463 тысячи рублей. Дисконт 40%. Экономия 974 тысячи 188 рублей. Отличное вложение в недвижимость по цене менее чем 1 миллион рублей. Второй сегодняшний объект. Нежилое помещение под офис, общая площадь 23 квадратных метра. Рыночная цена 1 миллион 400 тысяч рублей. Цена покупки 750 тысяч рублей. Дисконт 40%. Экономия 650 тысяч рублей. Идеальный лот для личного использования в бизнесе или для сдачи в аренду. Наш третий лот. Нежилое помещение под офис, общая площадь 132 квадратных метра. Рыночная цена – 6 миллионов рублей. Цена покупки – 3 миллиона 600 тысяч рублей. Дисконт – 40%. Экономия – 2 миллиона 400 тысяч рублей. Этот лот подходит для арендного бизнеса с отличным метражом и невысокой ценой. Объект под номером 4. Нежилое помещение под офис, общая площадь 28,5 квадратных метров. Рыночная цена 1 миллион 680 тысяч рублей. Цена покупки 1 миллион рублей. Дисконт 40%. Экономия 680 тысяч рублей. Превосходная цена помещения на торгах. И последний пятый лот недели. Нежилое помещение под офис, общая площадь 46,9 квадратных метров. Рыночная цена – 2 миллиона 700 тысяч рублей. Цена покупки – 1 миллион 900 тысяч рублей. Дисконт – 30%. Экономия – 800 тысяч рублей. Если вас заинтересовал какой-то из этих объектов, пишите нам в комментариях к видео, мы подробно расскажем об условиях приобретения. Если хотите больше полезной информации о торгах, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал, чтобы ничего не пропустить.